Много чего рассказывали, пели, очень приятно. Так. Ну, начнем, значит. Желтой жаркой Африки, центральной ее части, Как-то вдруг мне графика случилась несчастье, Слон сказал мне, разобрав, Значит быть потопу, Значит так не жира, Влюбился в антилопу поднялся от желтюжила и лает. только старый попугай грудкой крикнул и цветы жира большой ямуля ней попить антилоги зачем такого сына все равно что волок ему что пол все едино и жира вося лючит пеали остолопа и ушли без заму жира антилопа Тут поднялся колдер-желай, только старый попугай, И Громко крикнул из виды, жирок большой, я мой от ней. Что же, что рога у ней? Кричал жирок любовно, Нынче чем нашей фауне равны все параговно. Если вся моя родня будет ей не рада, Не меняйте на меня, я уйду из стада. Голдёж желаю, только старый попугай Громко крикнул из ветви жиром большой Я для дней В желтой жиркой Африке не видать идилли Лью с жиром жиром, жиромика, и слёзы крокодили Только горь не помочь, и нет теперь закона У жирома вышла дочь, замуж за бизона у жиров был неправ, но виновен не жиров. А тот улыс, вин, вин, вин, большой, вин, вин,